Ребят, всем привет! И с вами я, Яна и мои четвероногие хулиганы. Сегодня мы как раз с четвероногими хулиганами тестировали новую шлейку, которую купили Арине. И она уже пришла к нам. И теперь мы хотим рассказать вам об этой шлейке, об ее плюсах и минусах. Для Аринки мы брали размер S согласно размерной сетке. Вот такая красная шлейка. Вот, со всех сторон ее покажу. Она у нас сейчас в шерсти, потому что мы только прошли с прогулки. Вот, и я решила скорее-скорее для вас записать видеоролик. И поэтому я ее не успела почистить. И что мне особенно нравится, здесь есть надежные фиксаторы. То есть, вот если зафиксировать, шлейка не откроется. Зафиксировано, все. Шлейку не расстегнуть. Эти фиксаторы с обоих сторон на обеих застежках. Также здесь есть ручка для того, чтобы можно было собаку в случае чего придержать, не дать ей куда-то ускользнуть. Разные стоит забывать, иногда эта ручка пригождается. Правда, редко, по крайней мере, мне. И надежный, надежное кольцо для карабина. То есть выполнено оно из достаточно твердого а, металла. Она не гнется. То есть вот я ее сейчас. Мне сил согнуть ее не хватает никаким образом. Внутренняя сторона шлейки выполнена из мягкого материала. Собаке спинку такая конструкция не давит, не впивается, не причиняет дискомфорт. Вот, то есть это большой плюс. То есть на данный момент, по крайней мере, вот лучшего варианта я для своей собаки не вижу. У меня собака вообще не любит ходить в по поводках или в шлейках. У нее две застежки. Брать шлейку с одной застежкой я не рекомендую. Это неудобно перед прогулкой одевать собаку, где застежка только одна, как правило, под грудью. Проще брать вот такие шлейки, как я их называю, по типу седла. Надеть на собаку очень просто. На шее застегнул, под грудью застегну, и все, шлейечка готова, можно идти. Одеть собаку в такую шлейку занимает меньше минуты. Стоимость такой шлейки для Арины нам обошлась примерно где-то в 450 рублей. То есть, в принципе, это недорого. По крайней мере, если сравнивать с российскими ценами, то это совсем недорого. Шлейка Арине понравилась, на прогулку она ходит с ней просто с удовольствием. Эту же шлейку я спокойно могу рекомендовать, потому что, в принципе, моя собака на нее реагирует хорошо. Сейчас я планирую вот такую же шлейку заказать для Роя, но, соответственно, только больше размера и синего цвета. Не забывайте подписываться на наш канал и обязательно ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И ждем вас в нашем инстаграме, переходите по ссылочке, я ее обязательно оставлю внизу. И пока-пока!